Не перестану повторять, что мои подписчики красавчики, лайкают, like дизлайкают и даже немножко пытаются комментировать мои видео. Хочу передать отдельное спасибо Татьяне Кирьяковой. Вы прям под каждым моим видео оставляете комментарии, спасибо вам огромное. А теперь давайте делиться моими видео в социальных сетях, в группах, там, в пабликах, в сообществах всевозможных. Это усилит позиции моего канала. Друзья. Я уже отснял 25 рецептов и у меня появилось топ 5 моих любимых Кому интересно ссылки на эти рецепты я оставлю в описании к этому видео А в следующем видео мы даже их немножко разберем Сегодня я покажу вам опять простой, мне везет на простые рецепты На этот раз тоже будет простой новогодний рецепт Я запеку картофельные стеки в духовке Давайте готовить Картофель нужно хорошо помыть и нечищенным порезать на кольца. Его нужно подсолить, добавить орегано, подперчить. Добавить растопленное сливочное масло, немного оливкового масла и перемешать. А запекать я буду в духовке в формах для кекса. Сверху посыпаем тертым пармезаном. Скорость духовки 180. Ехать будем до золотистой корочки. Готово! В этом рецепте три огромных плюса первое если у вас есть дети они вам с удовольствием помогут собрать это блюдо для запекания им даже будет интересно второе мы все любим картофель ну и третье очень эстетично выглядит ну прям очень подать можно красиво засервировать стол можно красиво ну что еще нужно для хорошего Нового года. Ну и бонусом. Это вкусно. Мм, сколько запекалось по времени? Читайте в закрепленном комментарии. И подписывайтесь.